Какую роль вера играет в вашей жизни? Я вырос в церкви, которой на самом деле больше не существует. Как церковь, это скорее движение за социальную справедливость. Она называется епископальная церковь. В Канаде она была бы англиканской. Да, это ответвление англиканской церкви в Соединенных Штатах. И это была церковь моих предков, уходящая корнями в далекое прошлое. И я вырос в ней, ходил в школы, крестился в ней, все такое. Я женился на дочери священника этой религии, и это как бы испарилось. И это печальная история. Но это было своего рода началом для меня гораздо более глубокой, гораздо более интерактивной веры, основанной на молитве и молчании. И я не думаю, что я одинок. Вряд ли. Я бы никогда никому другому не давал инструкции о том, как быть христианином. Как будто это последнее, что я когда-либо сделаю, и вы определенно не захотите последовать моему примеру или совету. Я просто знаю это по себе. Вы оглядываетесь вокруг, и другого объяснения тому, что мы видим, вроде как нет. Есть, и я знаю, что многие люди начинают чувствовать то же самое, и я им, возможно, не нравлюсь, полностью понимаю, что это такое. Да, но они знают, что здесь действуют более серьезные силы с обеих сторон. Это совершенно очевидно. И поэтому, если бы я мог высказать хоть одну критику в адрес американского общества, которое я люблю, в котором родился и умру, и надеюсь защищать. Но единственная критика, которую я бы высказал, заключается в том, что оно слишком светское. Мы, конечно, не допускаем возможности того, что то, что мы видим, является результатом человеческих решений. Но могут происходить и другие вещи. Как и любое общество с незапамятных времен, о мы знаем, оно признавало роль невидимого духовной силы, сверхъестественного в повседневной жизни. Все всегда признавали это примерно до 100 лет назад. На Западе мы говорим, о, все это неправда. Даже сто лет назад этого не было. Послевоенная Вторая мировая война. Значит, 80 лет. И поэтому мы аномалия. Мы исключение из правил. Мы единственное общество с незапамятных времен, в котором не было разговоров о Боге. Как бы вы ни описывали Бога, да, конечно. Но в каждом обществе. Я имею в виду, что вы могли бы отправиться в самые глубокие, самые отдаленные районы тропических лесов Амазонки в Бразилии, Перу и Колумбии, вы не найдете ни одного человека. Вы верите в Бога? Во что? Нет. Что это вообще значит? Да, очевидно. Это даже не так. Это даже не ставится под сомнение. Да, я думаю, что происходит пробуждение к реальности, что, конечно, то, что мы видим, не до конца понятно. Конечно. И я хотел бы также сказать последнее, что я скажу, но я думаю, что большая ошибка, которую мы совершаем, заключается в том, что мы воображаем, что можем понять окружающий нас мир с большой точностью. Мы не можем. Наука не может объяснить всего, это точно. Есть тайны, в которые наука не может проникнуть. И как только вы осознаете это, вы поймете, что не все контролируете. Да, так что разделение, на мой взгляд, происходит не между христианами и нехристианами, или верующими и неверующими. Это разделение между людьми, которые верят в Бога, и людьми, которые считают себя Богом. И люди, которые думают, что они Бог, действительно пугают меня. Это те, кто принимает плохие решения. Плохие решения принимают не злые люди. Нашим обществом управляют несерийные убийцы. Это люди, которые думают, что у них есть власть предвидеть будущее и контролировать его. Эти люди наводят ужас.